Было ли в твоей жизни такое, что ты задавался себе вопросом, есть ли секреты успеха, есть ли секреты, как стать знаменитым или как стать богатым. Если для вас, дорогие зрители, эта тема интересна, то досмотрите это видео до конца, и вы поймете, что необходимо сделать для того, чтобы выбраться и перейти на совершенно новый уровень мышления. что каждый из нас здесь сидящих задумался о том, как стать богатым человеком. И лично я этим вопросом занимался последние, наверное, 10 лет. Я узнавал эту тему у миллионеров, у звезд шоу-бизнеса. Также я читал книги по успеху, саморазвитию, постановке целей, предпринимательства. И до сих пор продолжаю это делать, потому что эта тема для меня интересна. Я хочу понять, как работает мышление успешных людей, которые достигают в своей жизни результаты, и какие модели они используют в своей жизни, чтобы можно было максимально быстро перейти от одного уровня к тому уровню, о котором мы мечтаем. Если вы так же, как и я, разыскиваете этот самый главный секрет, эту волшебную таблетку, и вы хотите стать богатым, успешным человеком, то ставьте лайки и напишите в в комментариях под этим видео, какие книги вам больше всего понравились, какие видео вам больше всего понравились, которые помогают вам выйти из этого замкнутого <свист> круга и переключить свое сознание на более высокие вибрации для того, чтобы стать богатым. А может быть у вас есть уже конкретно ваши методики и техники, которые помогли вам перейти из бедности к богатству. Обязательно поделитесь под этим видео. Мой личный коучинг приходит большое количество людей, которые хотят прокачать себя не только духовно, но и материально. Это одна из наших потребностей, чтобы мы окружали себя красивой, ну, ходили в красивой одежде, да, окружали себя красотой. Допустим, жили в красивой вилле, ездили на красивой машине дорогой, носили красивые украшения. Это для нас нормально. И я думаю, что каждый человек об этом мечтает – быть богатым, успешным, уверенным. И что же необходимо сделать для того, чтобы перейти на этот уровень, я обязательно расскажу в этом видео. Наблюдая за участниками моих обучающих программ, смотря на их конструкции, их системы в голове, о том, как они думают, как они мыслят, как они действуют согласно вот своим убеждениям и ценностям, помогают мне понять, как работает наше мышление. И один из очень явных показателей, понятных для меня лично, что, допустим, от 30 тысяч до 100 рублей гораздо сложнее дойти, чем от 100 рублей до миллиона. Ну а создать первые 30 тысяч рублей – это вообще огромная, колоссальная работа, над которой, на которую потратится огромное количество энергии. Это все равно сравнимо, что ты берешь и в самом начале начинаешь разгонять свой поезд, да, свою машину, то есть, тратится очень большое количество энергии, чтобы тронуться с места. Потом уже гораздо проще это сделать, поэтому, когда ко мне приходят и меня просят заработать, помочь заработать первые деньги в интернете, например, 30-100 тысяч рублей, то я, конечно, помогаю людям это сделать, но мне гораздо ну, больше нравится, когда мы выходим там, со 100 тысяч, например, к миллиону или там, от миллиона там, к 3-5 миллионам рублей. Это гораздо проще. Так вот, если вы сейчас находитесь на отметке, допустим, 30-50 тысяч рублей, смотрите это видео и вы найдете рабочие техники, методики, как же выбраться из этого замкнутого круга и понять, что вас ограничивает в жизни. Если раскрыть эту тему, для того, чтобы вы соприкоснулись и вам стало понятно, как вообще ну, устроен наш мир, это, конечно, глубокая тема, но коротко, то представьте, что мы являемся с вами таким музыкальным центром, да, приемником, э, который может настраивать FM-волны. И допустим, если вы хотите послушать э, там русское радио, то вы настраиваете волну э, сколько там, 101 там FM, например. Если вы хотите пос послушать шансон, то вы там ставите там 98 FM. Если вы хотите там какой-нибудь люкс радио послушать, ставите там 106 FM. То же самое происходит и с нами. Это, конечно, метафора, это представление о том, как работает э, наше мышление, но... Данная метафора очень четко показывает, что если вы находитесь на вибрации выживания, если вы находитесь на вибрации мышления там, страхов и заработка там, 50 тысяч рублей, то вы будете решать эти проблемы. Если вы сможете перестроить волну, допустим, на 1000 FM, там, 1100 FM, то вы будете слушать и принимать волны согласно 1000 FM. То есть давайте посмотрим, как же богатые люди, успешные люди, о чем они думают. Ну, во-первых, они явно не решают насущные проблемы. За них кто-то их решает. И к этому нужно выходить постепенно. Но если вы сейчас хотите там, с минуса, с долгов или там, с 30 тысяч рублей перейти на уровень мышления богатства, то вам необходимо хотя бы лет на 5 переместиться вперед и посмотреть, а кем вы там стали через пять лет, какая у вас работа, сколько вы зарабатываете, где вы живете, может быть там вы путешествуете, кто вы вообще через пять лет и соединиться с этой вибрацией. То есть вам в настоящем, даже если вы живете там в какой-нибудь хрущевке в съемной, где-нибудь там в каком-нибудь городе пятитысячнике и все вокруг вас говорит вам о другом, вы можете сейчас уже начать вибрировать на той мечте и на той энергии, которую вы хотите стать через 5 лет. И вы, как магнит, начнете в свою жизнь притягивать финансы, возможности людей успешных, богатых, то есть вы начнете вибрировать на их чистоте, вас начнут окружать успешные люди, вас начнут окружать э, мастера, учителя, тренера, то есть те люди, которые тоже занимаются этой, э, ну, этим направлением. И вы сами себя настроите и свои мысли настроите на 1100 фм. И тогда вы начнете принимать эти волны. Это очень ну, такое грубое представление, как работает, но смысл в том, что вы магнит, вы что излучаете, то вы и притягиваете. Если вы хотите богатства, начните разбираться, сколько стоят виллы, начните разбираться, куда инвестировать деньги, начните разбираться, а какие сейчас есть вообще тренды в бизнесе, куда двигается мир, и э, ваша основная задача – начать вибрировать на этой частоте. А если вы вибрируете на частоте нищеты, если вы вибрируете на частоте страхов, ну, то вы это и притягиваете в свою жизнь. Поэтому ваша задача – переключить тумблер и настроить свое сознание на успех. И слева снизу обратите внимание на стрелку. Я подарю вам свой курс стоимостью 6000 рублей по теме «Как настроить свое сознание на успех?», как выйти на новые уровни, на горизонты богатства, горизонты реализации, горизонты успеха. Обязательно скачайте, пройдите этот курс и настройте свое сознание на успех. Ты знаешь, мне очень нравится книга «Закон притяжения», которую написали Абрахам Хиггс. У них очень много книг, порядка, наверное, четырех и пяти. Кстати, вы можете найти эту книгу в моих плейлистах на моем канале. Эта книга очень четко показывает о том, как работает закон притяжения, то, о чем вы думаете то вы и притягиваете. Поэтому в богатстве, в успехе, в знаменитости то же самое. Если вы думаете об успехе и богатстве, представляете себя звездой, например, что вы поете или вы снимаете клип или вы снимаетесь в кино, то через какое-то время, там 3-5-7 лет, если вы будете в этом направлении двигаться, то каждый из вас может этого достичь и стать суперзвездой. Одно из упражнений, которые помогут тебе прокачать свое сознание на успех и начать вибрировать на этой частоте богатства успеха – это взять листочек и написать хотя бы сто одно желание, какую ты хочешь машину, какую хочешь квартиру, где ты хочешь путешествовать. Пиши конкретно, оцени, сколько стоят твои мечты, сколько стоят твои цели и начни хотя бы каждый день соединяться с этими целями, представлять, как ты хочешь ходишь по Милану и покупаешь новую одежду, представить, как ты едешь на Порше, например, на скорости там, 200 км в час и все твое сознание, все твое тело захватывает вот этот дух реализации. Начни каждый день читать. И визуализировать свои цели мечты сделай плакат желаний который будет висеть у тебя в твоей комнате и напоминать о твоих целях именно ты сможешь соединить себя вытащить из того где ты сейчас есть и привести туда куда ты хочешь прийти если тебе понравилась данная тема, если ты в ней разбираешься и ты хочешь стать не ней экспертом и специалистом, обязательно нажми колокольчик, я буду делиться самыми последними техниками по развитию сознания, о том, как стать успешным, как создать компанию своей мечты, как найти дело в своей жизни и получай мое видео первым. Поставь лайки, можешь написать комментарий, что в твоей жизни происходит в этой теме. Можешь yeah. взять это видео, поделиться в социальных сетях, но самое главное, yeah. продолжай развиваться. Только от тебя зависит, станешь ли ты успешным, богатым человеком или нет. И мне хочется тебя поддержать и сказать, что любой человек может стать богатым. Каждый из тех, кто смотрит это видео, может позволить себе жизнь мечты, жить на Бале, путешествовать и заниматься любимым делом, и зарабатывать ну, хотя бы миллион рублей в месяц. В описании под этим видео ты сможешь найти мои платные и бесплатные программы, а также я приглашаю тебя в свою новую игру саморазвития «Мастер жизни», где ты очень круто прокачаешь свое сознание, ты сможешь разогнаться, у тебя появится энергия для творчества, для созидания, ты сможешь выйти на новые горизонты, новые уровни, ты, возможно, откроешь в себе те грани, которые ты еще ранее не, от, ну, не видел и не открывал. А также смотри мои новые видео, которые ты видишь сейчас на экране. И я хочу пожелать тебе счастья, я хочу тебе пожелать идти и не останавливаться, а также сказать тебе, что ты суперчеловек. Начинай уже верить в себя, найди вот этот внутренний источник вдохновения и помни, что ты являешься самой главной частью этой вселенной. С тобой был Александр Андреянов, с верой твой успех. Пока-пока.